Сегодня мы обогатим. И а, еще раз здравствуйте, дорогие участницы. Вас приветствует а, команда. В молодости наши. Международная команда, да. Ирина Склянкина, Россия Тула. Равина Вайнштейн, Израиль. И, И Анна Сапкова, Украина. Сегодня мы снова с вами, и так как, учитывая, что буквально на днях закончился праздник Шивуот, хотелось бы начать э, с такого галахического Медраша, который сравнивает э, Тору и воду. Подобно воде Тора, как вода простирается от одного конца света до другого, также и Тора. Как вода, свободная и бесценная для мира, так же и Тора. Как вода исходит с небес, так же и Тора. Как вода дает жизнь телу, так же и Тора. Как вода очищает человека, так же и Тора. Как вода стекает капля за каплей, а затем сливается в мощные реки, так же и Тора. Сегодня человек выучит две заповеди, завтра еще две, пока не станет источником мудрости. Как вода перетекает с вершин к низинам, так же и Тора покидает горделивых и притекает скромным. Как вода, которую великий человек не стыдится просить у бедняка, так же и Тора который великий человек не стесняется учиться у скромного. Как вода, в которой утонет неумеющий плавать, так же и Тора, в которой нужно уметь найти путь, чтобы не заблудиться. Это мидраж первого-второго века, называется Сифре. Очень интересное сравнение, сейчас мы с вами разберем, почему так. Оля. Добрый вечер. Да, вообще э, меня Ира попросила поговорить немножко о значении воды в иудаизме, в принципе, как бы во всех, наверное, ипостасях ее, и. Я немножко еще приведу несколько примеров из Иврита, интересных. Вообще, мы э, видим значимое очень отношение к воде буквально во всех праздниках. Да, особенно э, сам, самый такой важный из них, когда мы прям празднуем вместе с водой, можно сказать. Это именно Сукот, праздник Сукот, в который мы начинаем молиться о дожде. И мы не случайно молимся о дожде, потому что в наших широтах, вот, израильских, ее не совсем достаточно и очень часто бывает слишком мало. Поэтому, когда мы молимся о дожде, в храме раньше, соответственно, в древние времена, когда еще существовал храм, было принято во время сукота, то есть там восемь дней праздников, каждое утро этого праздника, возливать воду на сам жертвенник, тем самым приводя его, в общем-то, ну, не было, видимо, других еще, понятное дело, моющих средств каких-либо, приводя его в состояние духовной чистоты, чтобы на нем можно было дальше приносить жертву. Сегодня мы, к счастью, какие никакие не приносим. Праздники у нас действительно праздничные и для животных, и для людей, но, тем не менее, вот это возлияние на жертвенник, оно было очень значимым в плане того, что вот э вода и ее место в храме. Но в то время интересная история, когда разливалась эта вода, она разливалась, естественно, бурной рекой в храме, да, то есть как-то не, не, не, вот не стаканчиками ее выливали, а вот прям сильно и мощным потоком, и она, люди были в белых одеждах, и для того, чтобы соблюсти какую-то скромность между мужчинами и женщинами, в белых одеждах, когда я возливают на человека воду, вы можете себе представить, в каком он виде предстает перед общиной, по этому поводу было решено сделать деревянный такой навес, балкон, который на арамейском языке назывался «гзустра», на него поднимались женщины, и вот только эти восемь дней женщины молились отдельно от мужчин. И только из-за того, что на них возливали воду. Чтобы этого избежать, и чтобы мужчинам все-таки было не совсем видно, что там происходит у них, они во время, время жертвоприношения должны были уже высохнуть, вероятно. Вот, все-таки время жаркое, октябрь месяц в Израиле, быстро вещи сохнут. Поэтому вот только в эти восемь дней, как раз когда сегодня говорят о том, что в синагоге должно быть раздельное значит, рассаживание мужчин и женщин да, в плане скромности и так далее, в вот, справедливости ради стоит заметить, что в храме это было только 8 дней из 365. Вот. И не каждый день мы, соответственно, празднуем праздник Сукот, поэтому выводы можно сделать. Естественно, синагога это не храм, но в некоторых источниках называется маленьким храмом, поэтому мы можем вполне оттуда взять этот пример. Кроме праздника Суккот, есть у нас еще и миква, да, это такой вот ритуальный бассейн, который наполнен водой, дождевой опять же тоже, который мы молились хорошо в Сукот, и вот она наполняет наши миквы. Когда мы ходим в микву, мы, женщины обычно по традиции туда ходят для, для духовного очищения после менструального цикла, перед, соответственно, возвращением к какой-либо интимной близости возможной, да, мужчины тоже верующие туда ходят по э, разным тоже поводам, э, но в общем-то их объединяет одно, что э, должно быть духовное э, очищение такое. Но есть еще один вид микв, если так можно сказать в русском языке, э, когда, э, например, покупают новую посуду люди, да, э, очень частные, причем не израильского производства, обычно там китайского, наверное, какого-нибудь еще сложно сказать, ее опускают в специальном, такой специальный бассейн, в который люди не ходят, кстати, это не человеческая миква, это микро для, э, именно для э, посуды, опускают их туда, и, и с того момента посуды можно пользоваться, естественно, после этого ее моют, и, в общем, она становится кошерной. Опять же, тоже вода, и гудаизм, миква и так далее. И нашу жизнь как бы вот круговорот. Соответственно, не стоит забывать и о... Э, тела отъедаем, это, соответственно, у нас омовение рук. Мы это делаем перед каждым приемом пищи, когда мы употребляем мучное, точнее сказать, хлеб, да? потому что мы произносим над ним благословение, и, соответственно, то, при чем мы произносим благословение, нужно, соответственно, омыть наши руки, чтобы дать им какую-то духовную, ну, я добавлю и физическую, наверное, чистоту тоже, потому что с древних времен, соответственно, про средства я уже сказала, и э, мы э, как бы взливаем на каждую руку по три раза из, из такого кувшинчика, который называется, так и называется, на тла, словам тела, И руки наши становятся, в общем-то, духовно чисты. Вот. И, естественно, к вопросу о ги -юре. Все вы знаете, что когда человек проходит э, в общем-то, процесс ги то есть перехода э, в иудаизм, э, финальным этапом этого э, соответственно, процесса для каждого из них, для женщин, для мужчин, для детей, уже для мальчиков, уже после обрезания, когда, соответственно, все заживает и так далее, является, естественно, опускание в ту же самую микру, да, То есть этим завершается процесс гиюра. И вода здесь фактически меняет религиозный статус человека. То есть до того, как он вошел в эту микру, он как бы не считается иудеем. После выхода из нее он считается, или она считается, соответственно, иудейкой или иудеем. Интересно, что в христианстве тоже... Можно обратить на это внимание, потому что при крещении, насколько я понимаю, э, ребенок опускается э, в воду. И, э, соответственно, мы совершенно недавно, вот еще буквально на Песах, обсуждали с вами про э, колодец Мириам, да, э, сестры Муше, соответственно, которая по Медрашу, по устной традиции вела за собой такой вот э, колодец, который перемещался вместе с э, Значит, с народом Израиля по пустыне и давал, соответственно, э, источник воды, еды, жизни и всего, что с этим можно было бы связать. На наших женских седрах мы ставим бокал мельям, который наполнен опять же водой, да, в память о ней. Э, вот, в иврите есть два интересных выражения, одно из них вообще, по-моему, перевод даже с русского языка. Э, э, первое, значит, звучит так, моим им шкетим худрим амок». Да? это тихая вода проникает глубоко это как правило говоря это людях, которые в ведут себя тихо спокойно а на самом деле имеют какой-то там грандиозный там эффект в их работе там в их личной жизни и может быть в общественном активизме вот. а второй что эти под маем это две капли воды это когда кто-то мой ну, кого-то очень сильно похож и это собственно говоря две капли воды мы знаем по моему это выражение можно сказать с детства. И эм, что еще хотела добавить? Хотела добавить вот еще о важности воды. Вы знаете, что в Израиле происходит сейчас, да, в какой мы ситуации находимся, дай бог, она завтра закончится, очень, очень сильно на это надеемся. Но э, следует сказать, что в связи с этими вот бомбежками очередными, да, и многочисленными, мы охраняем особенно э, водоканал, потому что это единственный источник чистой питьевой воды, который есть в Израиле, и, соответственно, он должен быть как вот, приоритет в плане охраны в плане сохранения чистоты этого объекта, то есть он самый-самый охраняемый объект. Вот, собственно говоря, пока что я хотела сказать, если что-то будет, добавлю, Ира. Спасибо большое, Оля, за такую справку, связывающую воду и тору, и значение воды в иудаизме. А теперь, Аня, просим вас поделиться своими знаниями о свойствах воды, о ее влиянии на здоровье и энергию человека, с нами. Спасибо. Я с удовольствием прослушала информацию, потому что... Потому что она подтверждает те научные изыскания, исследования, которые на сегодняшний день есть именно о воде, о ее свойствах. Действительно, вода – это удивительное вещество в природе, простая как бы формула H2O, которую мы знаем, но тем не менее водородные связи воды позволяют ей иметь свойства ну, абсолютно разные в зависимости от температуры, от давления. И поэтому ее, я бы сказала, вот такие целебные свойства в одних случаях и нецелебные в других обустроены именно ее химией. И я, чтобы как бы продолжение того, что было сказано Ольгой, хочу сказать, что дождевая вода она особенная. И мы же понимаем, что вот когда пройдет дождь, и мы вдыхаем воздух, он чист. Он приятен. Мы чувствуем себя здоровее. Почему? Потому что в воздухе за счет электрических разрядов, потому что обычно дождь сопровождается грозой. Обычно это молния, а мы знаем, что вода это диполь, да, который имеет противоположные полюсы плюс и минус, и конечно же такая вода, она уже другого свойства, она обогащена озоном, озон это кислород, а значит она проходит как бы дополнительную дезинфекцию, если можно ну, и корректно ввести это слово в данном контексте, а во-вторых, Дождевая вода – это как бы природное очищение. Возможно, есть какая-то связь между традицией, которую мы знаем, и, и почему используется именно дождевая вода. А, кроме того, очень важно, чтобы вода была целебной, ее источник именно артезианский. И тоже я поддерживаю традицию в том, что лучше воды чем артезианское, природный источник, мы не будем иметь. Но мы живем в современных городах, мы имеем, скажем, риски современного человека, и поэтому мы должны понимать, как можно восстановить свое здоровье. Как можно ежеминутно, ежечасно, ежесекундно заботиться о себе таким образом, чтобы быть бодрым и дожить, опять-таки, традиционно до 120 лет. Ведь Это тоже магическая цифра, о которой вы говорили, и, конечно же, можно достичь ее правильным употреблением, в том числе воды. Я бы сказала даже так, в рационе человека воду можно было бы поставить на первое место, так как я все-таки нутрициолог и сегодня хочу поговорить именно об этих свойствах воды, даже перед пищей. Почему? Потому что если в течение дня, ну буквально 3-4 часа, ну может дольше вы не пьете, вы ощущаете упадок сил, и это очень резко проявляется. Если вы не кушаете в течение дня, но пьете воду, такого упадка сил не будет. Это говорит о том, что питьевой режим мы ставим даже на первое место по сравнению с тем, что мы едим. Это правда. Благодаря своей химической формуле вода может накапливать информацию. Есть такие данные, мы знаем, что такой интересный ученый, вот Эмота Масару, он говорит о том, что вода переносит информацию, и поэтому очень важно перед принятием пищи произнести молитву. Почему? Потому что таким образом мы заряжаем неким образом воду, даем тот позитив и тот разряд. Это видно на его опыт когда, если вы помните этот интересный фильм, научно-популярный, который покорил в свое время весь мир, то вы можете увидеть, что когда играется классическая музыка, а потом замораживается лед, он имеет красивую кристаллическую структуру. А когда идет рок тяжелый такой, достаточно сложный, или люди ругаются, то такая замороженная вода имеет очень некрасивую структуру. Ну, это, конечно... Под вопросом, возможно, ученые будут работать над этим дальше, но это заставляет нас задуматься о том, насколько глубоко и мудро все-таки прописано то, что мы должны делать для того, чтобы быть здоровыми, в том числе и по отношению к воде. И еще интересный фактор, который поразил меня, когда я готовилась сегодня, в общем-то, к этой теме, это то, что молитва любой религии, вот это тоже ученый факт, она имеет... Вот вибрацию 8 Гц, что соответствует вибрации Земли. То есть таким образом мы воздействуем как бы на воду молитвой, заряжая ее на позитив, на то структурирование, которое несет нам здоровье. Вот такое интересное исследование существует на сегодняшний день. Итак, конечно же, вода играет огромное значение для всего организма и. Мы владеем этой информацией, ничего такого нового, наверное, я вам не скажу, я скажу только те факты, которые поразили лично меня, и несмотря на то, что опять-таки нутрициология я занимаюсь более 20 лет, я каждый раз открываю что-то новое, потому что каждый день исследований настолько огромное количество, что просто захватывает дух, в какое интересное время все-таки мы живем. Так вот, говоря о последних исследованиях, мы можем говорить и о частоте, и мы можем говорить о том, что главный орган, который зависим очень сильно от воды, есть наш мозг. Что такое мозг? Ну вот представим, то, что мы знаем, наших знаний вполне достаточно, чтобы представить все процессы, которые там протекают. Итак, я бы сравнила с бассейном. С бассейном, в котором вот есть мозговое вещество, но окружено оно водой. И очень важно, какое вот качество этой воды, скажем так, то есть и как оно зависит от того, что мы едим и что мы пьем. Почему это так важно? Важно это потому, что оказывается, я еще раз подчеркну, вода это диполь, плюс и минус, это электрические разряды, это катоды и аноды, то есть наша мысль это электричество. Мы сразу прослеживаем связь, да? диполь воды, катод, анод и мысль. То есть, когда, причем установлено, что потребность воды для человека зависит от возраста очень зависит, и э, со временем человеку воды, э, вот с возрастом, нужно уделять даже больше внимания, нежели когда человек молод, это тоже очень важно, и это состояние именно нашего мозга, его работы, и поэтому люди, которые до последних минут своей жизни сохраняют ясность ума, это в том числе и благодаря тому, что мозг, получает достаточно воды. Давайте сконцентрируемся на этой мысли. Она очень интересна для нас. Почему? А как обеспечить наш мозг? Что делать для того, чтобы вода поступала, для того, чтобы наши мысли синтезировались, чтобы мы мыслили, чтобы мы анализировали, чтобы нам хотелось жить? Что для этого нужно сделать? Просто пить воду? Ну, это, наверное, банально, это знает каждый. Но оказывается, все не так просто. Вода просто может не прийти в наш мозг и просто выводиться благодаря почкам. Мы выпили стакану, и слава богу, молодцы. Оказывается, для того, чтобы вода усваивалась, в том числе нашим мозгом, воду нужно пить правильно. Какие практические советы существуют на сегодняшний день, причем не просто существуют, они доказаны. Итак, воду нужно пить на протяжении всего дня. На ночь желательно не пить, потому что это будет дополнительная нагрузка на выделительную систему. Достаточно ну, буквально пару глотков перед сном, и то, если вы не пить, не выпили ничего страшного. Желательно до 6-7 часов, опять-таки как и еду за 3 часа. Дальше нужно пить маленькими глотками. Причем вода должна быть для лучшего усвоения комнатной температуры или лучше температуры нашего тела, ну приблизительно 36,6, ну то есть комнатная. Далее, пьем маленькими глотками с определенным интервалом, мы не выпиваем ее залпом, она не усвоится. Второй момент, очень важно, какого качества вы пьете воду. Uh, Опять-таки, говоря об источниках воды, о бассейнах и так далее, мудрецы говорят о том, что вода должна быть чистой. Ну, что значит чистой, не застойной. Она должна быть проточной. Она обязательно должна быть в сосудах с определенного материала. Это может быть глиняный сосуд, это может быть стеклянный, ни в коем случае не полиэтиленовые uh, сосуды, ни в коем случае, то, что если мы говорим о современности. Почему? Потому что вода чудный растворитель, и если вы долгое время пользуетесь полиэтиленовыми стаканчиками или вот бутылированной водой, она постепенно вымывает токсические вещества, и таким образом они попадают в наш организм. Итак, мы зафиксировали второй момент, чистота воды. Мы к нему еще вернемся, потому что сейчас это проблема человечества, где и каким образом брать чистую воду. Третий момент. Это физические упражнения. Мы не ленимся. Мы каждый день заставляем себя ходить. Мы каждый день меняем положение тела. Не просто ходим. Просто ходить это тоже не то, что вам поможет. Ну да, я много хожу. Молодец. Работают все системы. Но мозгу от этого не легче. Нужно сделать так, чтобы вода дошла туда. Не зря нам природа дала давление. Да, вот. Этим. То есть мы должны менять положение тела, делать наклоны, то есть изменять положение тела. И таким образом вода будет постепенно распределяться и доходить туда, куда нужно, потому что организм это совершенная система. Он сам знает, как себя лечить и какие органы в первую очередь нужно лечить. Итак. Физические упражнения. И четвертый момент, на который бы я обратила внимание, причем физические упражнения ни в коем случае не до изнемождение, когда это через силу. Надо все делать с удовольствием, улыбаясь, радуясь, потому что это тоже заряжает наше тело. Мы помним в нашем теле диполи воды. Мы их заряжаем, улыбаясь, разговаривая в положительном русло, общаясь с хорошими людьми. Все вокруг нас заряжает наш водный баланс, а мы состоим из воды. Детки 90%, взрослые 80%. И четвертый момент, Ну, я бы сказала, что психоэмоциональное состояние, это четвертый момент, который обеспечивает нас водой, полезной водой для нас. И пятый, скажем так, тогда, если мы об этом говорим, это кислород. Вот вода, кислород, то есть дыхание, свежесть, природа. То есть он тоже играет огромную роль для того, чтобы наш мозг функционировал, в том числе и для того, чтобы вода приходила в мозг. Итак, пять этих элементов. Теперь давайте сосредоточимся, почему так важен мозг. Давайте представим, сделаем такую аллегорию двух яблок. Одно яблоко, красивое, крупное, такое, знаете, блестит, оно наполнено. И второе яблоко, оно все сжухлость, оно такое, знаете, без обезвоживания, так и наш мозг. Если яблоко, хороший тургур, да, такое давление хорошее, мысли ясные, правильные, достаточно воды, а вот то сухое яблочко ⁇ это концентрат. Там воды недостаточно. Оно даже не вкусное. Мысли нет. Мысли депрессивные, упадок сил. Дальше. Что нужно сделать для мозга? Оказывается, просто пить воду тоже недостаточно. Достаточно, чтобы приходили питательные вещества. Об этом мы с вами говорили, и сегодня я не буду на этом акцентировать внимание, потому что, возможно, это лекция отдельного разговора, вот такие там роль микроэлементов, витаминов именно для мозга, именно для того, чтобы он хорошо работал. Но мы себе запомнили, что кроме воды наш мозг требует хорошего питания хорошего питания, а что такое хорошее питание, мы практически сами знаем. Следующий аспект, как нас обеспечить чистой водой, потому что любая вода нам не подходит. Самая лучшая вода, это вода природных источников. В свое время, когда у меня росли дети, мои девочки, я очень много внимания уделяла этому вопросу. Почему? Потому что современные дети... Мы настолько сейчас живем в мире, который зависим, что нет ни одного уголка земной коры, и это в том числе благодаря воде, которая разносит везде по всем весям весь химический состав, что проблемы, ну нет, проблемы одного региона, это проблема всех стран. Единственное, что действительно страна, которая заботится о своей нации, о подрастающем поколении, которая живет в будущем, Делая настоящее, это страна, которая заботится о своих водных ресурсах, которая принимает те стандарты, которые позволяют населению получать качественную, хорошую воду. К сожалению, об Украине на сегодняшний день, к сожалению, огромному. Я могу констатировать факт, что мы стоим по параметрам воды на 28 позиций ниже, чем Европа. Это очень плохо, это огромная катастрофа после Чернобыля для украинского общества. Я не скажу, что делается в России, думаю, скорее всего, что положение, наверное, все-таки лучше, но мы сейчас не о статистике, мы сейчас о сохранении здорового поколения. Так вот, здоровое поколение – это вода. Почему? Что течет в нашем трубопроводе? Мы прекрасно знаем, что течет. Это системы, которые менялись давно, это ржавчина, это, скажем, хлорирование воды. Кстати, этой проблематике сейчас уделяется огромное. Внимание, например, в России. Я прослушала пару таких достаточно хороших, на мой взгляд, вебинаров профессоров, которые всю жизнь занимались вот водой, И они говорят о том, что то, что мы имеем некое такое, знаете, не очень хорошее, ну, тут я буду некорректно, что поколение, вот вы сами можете мне сказать, что есть какая-то... Ну, такая, знаете, спадающая тенденция умных детей. Ну, вот как-то вот есть такая информация, вот лучше, хуже учатся, хуже усваивают информацию, есть такая. Так вот, оказывается, это опять-таки по источникам э, российским, что это также связано с качеством воды, и с хлорированием. То есть, э, когда было придумано хлорирование воды, говорилось о том, что мы ее обеззараживаем, да, потому что мы уже не помним, что такое дизентерия, слава богу, мы не помним, что такое холера, это все благодаря тому, что источники воды обеззараживаются, да, то есть человечество придумало эту систему. Но на сегодняшний день, оказывается, мы пришли к тому, что воздействие хлорированной воды влияет на деятельность мозга. Это к тому, что мозг – особенный орган, о котором нужно заботиться. Следующий момент, о котором сейчас говорят, так что, если не хлор, то что тогда? Это говорят о системе фильтров. Я вам даю информацию для того, чтобы мы понимали, с чем мы сейчас сталкиваемся и где искать, что делать, как обезопасить себя и обезопасить наших детей по поводу воды. Так вот, фильтрация воды. Мы знаем, что в свое время, вот в 90-е годы, имела огромное такое распространение, это покупка систем очищения водопроводной воды благодаря обратному осмосу, если мы помним, вот фильтры, я еще раз обратилась вот информативно, просмотрела, что же это за фильтры, с одной стороны, ничего страшного нет, и даже очень неплохо, потому что осмос, мы помним, это фактически очищение воды благодаря фильтру. И вот разная концентрация веществ вот через под давлением вода загрязненная проходит через фильтр, оставляются высокомолекулярные вещества такие как пестициды, нитраты, ржавчина и так далее. Все это остается на фильтрах, а выходит водичка чистая. Потом она прогоняется через фильтры, которые содержат уголь, они тоже очищают, ну и потом, если есть, идет минерализация, это очень хорошо, если она есть, то есть добавляются минералы, ионы кальция и магний, вот это есть обратный космос, то есть это... Три-четыре фильтра, которые этим занимаются. Но в последнее время, опять-таки, есть информация о том, что это недостаточный, недостаточно хороший способ. Потому что, к сожалению, обратный осмос в воде убирает все на 99 и 99 сотых процентов. То есть там нет ничего, кроме h 2 o Раньше ученые говорили, что это очень здорово, потому что мы имеем кристально чистую воду. Но сейчас говорят о том, что такая кристальная вода вымывает из костей те же, тот же кальций и тот же магний, То есть э, и кости становятся хрупкими, и поэтому такое огромное количество заболеваний, вот я, знаете, э, я просто вот смотрю, что вокруг происходит и вижу, что очень много переломов, очень много каких-то таких э, повреждений именно костей. Я уже молчу о состоянии волос, там, ногтей и так далее, это, это же тоже минералы. То есть такая вода способна их вымывать, потому что вода, она, еще раз подчеркиваю, очень хороший растворитель. И поэтому, если у вас стоит дома такой фильтр, почитайте еще раз, подумайте, а стоит ли его дальше использовать, возможно, добавить минерализацию или подумать о другом фильтре. О каком фильтре еще можно подумать, что дает сегодня наука и что дает сегодня рынок? Есть фильтры, которые просто состоят из так называемых блоков, это может быть угольный блок, а мы знаем, что уголь прекрасный адсорбент, да? то есть он опять-таки чистит воду, тормозит попадания высокомолекулярных частиц, а с другой стороны он имеет ультра, например ультрафиолетовую лампу, которая тоже обеззараживает воду, убивает бактерии и там, микроорганизмы, которые в общем-то влияют неположительно на организм. То есть есть такие системы очистки. То есть я хочу сказать о том, что подумайте, что дома, как автономное такое ваше государство, потому что дом это есть ваше государство, и если, выходя из дома, вы можете винить там правительство, винить ваших соседей, коллег, работников, до да кого угодно во всем том, что происходит, то дома вам винить некого, потому что за свой дом, за экологию свою, своего организма, как некого государства, экологию того, что вы готовите на кухню, ваших детей отвечаете только вы. И поэтому в данном случае очень важно уделить это. Вот эту автономность получения воды, фильтрации ее, потому что надеяться на хлорку и на то, что государство там беспокоится о стандартах, сегодня уже, к сожалению, ну, например, на Украине не приходится. Нам приходится думать о безопасности уже непосредственно выбирая вот такие фильтры. Есть фильтры местные, да, вот такие емкости, одевается фильтр, кассеты вставляются, наливается водичка, но, к сожалению, здесь тоже очень много вопросов, потому что емкости должны быть, во-первых, не пластиковыми, они должны быть желательно стеклянными, но в крайнем случае это должна быть нержавеющая сталь, то есть те вещества или глина, да, как будто вот в древности глиняные сосуды, это самые экологически чистые, потому что глина, она еще и дополнительно имеет такие адсорбирующие свойства очень хорошие то есть посуда должна хорошо мыться она не должна входить в контакт с водой и такие емкости нужно все время мыть чистить стерилизовать вот аллегорию могу провести с бутылочками с детским питанием я думаю что но ну, к сожалению я своих детей там кормила до 6 месяцев а потом э, у меня была двойня и есть двойня девчонки поэтому э, тут была проблема и не Пришлось использовать бутылочки. И я до сих пор помню, что после трех 4 использований при любой стерилизации все равно образовывался определенный такой неприятный запах. И вот это, это то, что там образуются и живут вот эти бактерии. Поэтому, конечно же, вот такую посуду использовать нельзя. И я вспомнила почему-то вот те бутылочки стеклянные, еще вот когда кормили там в кухнях детки, да, еще при Советском Союзе они были. Вот, ну, наверное, это было не от хорошей жизни, я не знаю, но они мне очень импонируют, потому что, во-первых, их можно было сдать и мы таким образом э, думали о экологии вот, э, всего мира, скажем так, а с другой стороны, оказывается, они были реагируют на все, и поэтому вот качество молока, воды, которая есть, жидкости, любой жидкости в такой бутылочке нужно помнить не только о составе этой жидкости, а и о том, Какую бутылочку воды. Вода есть по процедуре. Все программы детокса, они связаны с водой. И если вода не будет приходить качественно, ни о какой выведении токсина мы даже не можем говорить. Поэтому, конечно же, вода. видимо, техническая проблема. Аня? Угу. Аня? Да-да-да, вы меня слышите, видите? Вот теперь, теперь слышим и видим, да, пропало, и сначала звук пропал, а потом пропало изображение. Все, все, все, все. А все подключились? Мы были здесь, ждали. Все в порядке, продолжайте сейчас. Видно да. и слышно, да, все, продолжайте, да. Спасибо. Все, спасибо огромное, потому что мы подошли к такому, знаете, пику этого вот выступления, я очень счастлива, что Ира продолжает вот приглашать, спасибо вам огромное за это, потому что вода это действительно очень больная тема для современного человека. Так вот, а какие еще источники чистой воды мы можем брать? Это, конечно же, артезианская вода. Дело в том, что в свое время Украина – это страна, где произошел Чернобыль, и Чернобыль повлиял очень Девочки, выключите. У Ани выключен микрофон. Ага, все, а теперь… У вас порядок. включен, а у остальных участниц выключен. Я То, который мешал, да. Угу. Можно, да? Можно продолжать? Да, Анечка, продолжайте, да. Вот. И, конечно же, трагедия Чернов была, привела к ну, необратимым процессам. Вы знаете, я консультировалась, когда вот писала свою диссертацию, с многими исследователями в Украине, которые занимались забором воды и ее качеством. К сожалению, на Украине на сегодняшний день нет ни одного колодца, вот это страшно говорить, но это так и есть, в котором бы не были найдены радионуклиды. Они разнеслись подземными водами практически по всей Украине. Не скажу, что делается в России, к сожалению, не скажу, что делается в Беларуси, но я думаю, что экосистема пострадала просто очень сильно. Что делать в этом случае? Ученые говорят о том, что, к счастью, есть артезианские запасы воды, еще в более глубоких там залежах, и такая вода, вот бюветы были в свое время открыты в Киеве, где можно было брать вот эту такую чистую воду. То есть, если есть возможность, узнайте, возможно, и в вашей местности есть вот такая артезианская вода, которую можно брать и употреблять в пищу, она чистая, она прошла через все Слои, скажем там, глины и так далее, то есть ее можно использовать для питья. Третий такой вот бы способ, который бы я рекомендовала и который я сама использую для своей семьи, это поездки в горы, да, вот мы очень любим Карпаты. Любим Карпаты, потому что очень много разных источников воды. И не зря в народе, а есть такая еще очень хорошая сказка, я ее все время вспоминаю, былинная, да, что, Ванечка, не пей воду э, из, там, э, значит, лужицы, да, козленочком будешь, это же не просто сказка, мы же прекрасно понимаем, что все сказки имеют глубокий смысл, то есть ребенка приучают с детства не пить воду, из источника, который он не знает, да, просто хаотично э, этого делать не нужно, потому что козленочком станешь, имеется в виду, что заболеешь, будут нарушены все процессы, а самое плохое будет повреждено клетка, поэтому, конечно же, источники играют роль. А, так вот, колодец, э, из колодца воду, опять-таки, нужно проверять, нужно обязательно смотреть э, на... Э, ее состояние. А если же мы говорим о других источниках, то я не зря хочу рассказать о Карпатах, потому что здесь тоже не все так просто. Мы привыкли, что вот спа-процедуры, источники, здорово, купель, там, принимаем ванны, потому что вода она насыщает не только извне, она очищает наши поверхности кожные, таким образом дает доступ для кислорода, ну то есть это процедура очень важная для омолаживания и для деток очень важна для хорошего роста, обязательно каждый день мы купаем деток после рождения, а еще лучше, если травы запарим, да, то есть это же тоже не просто так. Так вот, меня удивило, мы ходили к разным источникам, мы проконсультировались, конечно же, у гастроэнтеролога, мы объяснили, какие у нас есть заболевания, потому что врачи очень так, украинское гарное слово, проскиплы его ставятся, то есть они очень анализируют анализы, и в конце концов нам было рекомендовано пару источников. Я скажу вам так. Через 10 дней мой организм ломало, у меня была такая страшная ломка, после того, как я пила эту воду, там, женские проблемы, значит, в воде должна быть, значит, железо, да, вот такое, я никак не могла понять, что со мной происходит, у меня болела голова, мне было плохо, я обратилась к врачу с простым вопросом, а что, как вода может так воздействовать, он говорит, поверишь, да, то есть, насколько организм зависит от минерального состава воды. Вторая мысль, которая у меня возникла в этот период, была о том, что здесь, наверное, живут люди, которые живут там до 200 лет, ничем не болеют, чистый горный воздух, источники, как я хочу жить в этой местности. Но когда я стала расспрашивать об этих источниках и вообще о том, как люди болеют, не болеют, интересоваться у местных жителей. Я вот с ужасом узнала, что в этой местности распространены онкологические заболевания, что люди, к сожалению, долго не живут. Почему, откуда? Оказывается, тоже не все так просто. Дело в том, что если мы употребляем такую воду в лечебных целях, да, там определенное какое-то недолгое количество времени, идет польза. Но если доза увеличивается, и если мы свой организм, скажем, увеличиваем вот эту дозу минеральных веществ, идет обратный процесс. То есть о чем это говорит? о том, что очень важна доза. Доза может быть лечебной и доза может быть, к сожалению, нелечебной. Поэтому здесь, советуя воду, опять-таки покупая минерализированную воду, обращайте внимание, во-первых, на то, показана ли вам эта вода, нужно ли ее употреблять, и не забывайте, она очень влияет на эмаль зубов, и поэтому, конечно же, такую воду нужно пить через трубочку, и опять-таки следить за своим состоянием организма, так как вы реагируете на эту воду. Мы знаем, что в течение 21 дня происходит практически обновление организма, и поэтому за этот период можно существенно повлиять на состояние своего здоровья ну конечно же только под присмотром врача и очень дозировано, потому что если есть хроника, хронические заболевания, то тут вообще с минеральной водой нужно быть очень-очень осторожным. Итак, мы рассмотрели с вами основные источники воды. Ну и, конечно же, я бы особое место уделила морской воде. Вот мы говорим пресная-пресная вода, замечательно объясняем, но дело в том, что для нашего организма, для тонуса нашей школы, Кожи. Для нашего настроения огромное значение играют минералы. Мы вышли из океана. Если мы посмотрим на эмбрион малыша у мамы в животике, мы увидим малька, который фактически живет в водичке. И состав этой водички – это состав морской воды. Поэтому для нас море есть той лагуной, есть тем веществом, которое дает нам это здоровье. Поэтому, конечно же, принимать и воздушные ванны, и морские просто необходимо в любом возрасте. Ну, а говорить про мертвое море даже не приходится, потому что не зря существует столько прекрасных легенд, которые говорят о целебности этого моря именно благодаря тому концентрату минеральных веществ, которые есть. Но при этом не забывать пить пресную воду для того, чтобы не было скажем, потери сил. Это такие основные моменты, о которых я хотела бы вам сегодня сказать. Ну и, конечно, еще вернусь к режиму питья. Итак, вот мы запомнили основные моменты, на них нужно обращать внимание, на качество воды, конечно же, ну и на духовность, то есть психологическое состояние, то, как мы пьем воду, в каком настроении, об этом, конечно же, не забывать. Вопрос поступил. Можно? вопросик? Можно зачитаю? Расскажите, пожалуйста, как самостоятельно добиться уровня PH 9.10 в воде, если говорить про кислую и заселачивающую воду? Очень спасибо за вопрос. Вопрос просто замечательный, потому что кислая вода, понимаете, это не вода с лимоном. Кислая вода – это PH, и если мы говорим о 9 и 9.1 то мы должны с вами понимать, что воду нужно ощелачивать, то есть добавляется, например, сок лимона, который ощелачивает воду. Это может быть фрукты, это вот как не банально сода, потому что есть очень много методик по восстановлению здоровья, добавляя вот соду, воду, гасят определенным способом, да, вот кипятком гасят, это тоже ощелачивание воды, и то, что с утра пьют водичку с лимоном, а дело в том, что все щелочное – это здоровье человеческого организма, почему? Потому что все наши стрессы… Почему говорят, что пить воду нельзя в состоянии такого, знаете, ну, плохих мыслей? Ну, тут два противоречивых правила, я о них сейчас скажу. Вот когда вы нервничаете на работе или вы не согласны с тем, что вам сказала руководство, или в семье что-то вас раздражает, выпейте стакан воды. А дело в том, что этот стакан воды поможет снизить вам уровни свободных радикалов, которые возникают в процессе, когда организм стрессует, ведь стресс этим и опасен, он закисляет наш организм и основная задача воды вывести вот эти радикалы, благодаря ощелачиванию воды дополнительному, первая вода должна быть чистой, вкусной, замечательной, с минералами, а другая, она должна вот это PH выдерживать, и мы дополнительно даем ощелачивание благодаря как раз тому, что мы банально вот просто порезали грейпфрут, в стаканчик воды себе вот добавили, пару ягодок добавили, Глоточек воды сделали, и вы красавица. А, какие еще возможные вопросы? Замечательный вопрос, я вам очень благодарна за него. Девчонки, вы потерялись, или у меня, наверное, может, система подвисла где-то. Микрофон. У меня микрофон вот работает. А девочек нет, они не слышат. Девчонки не слышат. А да, стакан коньяка это здорово. Кстати, давайте поговорим о коньяке. А меня слышно? Кто-то слышит меня? Да? Ага, замечательно. Да, Аня, вас слышно. Да, я просто... Давайте я пройдусь по вопросам, потому что вопросы просто изумительные. Я благодарю за эти вопросы. По поводу коньяка. Дело в том, что я скажу так. Я со своей практики люблю коньяк, особенно когда мне есть... нужно убрать этот негатив. И я дело в том, что гипотоник, страдаю этим, к сожалению, но благодаря питьевому режиму, вы знаете, и благодаря тому, что я уменьшила количество кофе в своем рационе и сахара, я стала себя чувствовать намного лучше, это правда. Так вот, коньяк, опять-таки, его целебное свойство в чем? В том, что разгоняет кровь, циркуляция крови. Кстати, вода, она играет очень хорошую транспортную роль, да, вот она же все вещества доставляет во все органы, вот поэтому коньяк – это вот хорошая вода, наверное. Я шучу, конечно, по этому поводу, но не стакан коньяка, а буквально 10 грамм коньячка до вечера, до прекрасной компании – это как раз то, что нужно. То есть здесь я только за. И мы, можем ссылаться, на Ань, мы можем ссылаться на нутрициолога. Я, я вам больше скажу: все нутрициологи. У меня была прекрасная кафедра в Киеве. Я работала с замечательными профессорами. И вот знаете, в конце дня, вот после начитки лекций, ты просто никакой, потому что ты же энергию отдаешь, это понятно? И вот у меня был мой коллега, он говорит, Анечка, что-то вы плохо выглядите, а ну-ка зайдемте-ка, у меня лекарство, и что вы думаете, он мне наливал, он наливал мне вот буквально 10 грамм коньячка, которые выпивали, и вот бодрячком шли работать дальше, то есть здесь это сосуды, их состояние, понятно, мозг, поэтому э, ничего против, абсолютно не имею, есть теории, которые вообще запрещают алкоголь, но практика говорит о том, что, ну, ну, все, что в меру, все в пользу, это однозначно. Вот мне понравился вопрос по поводу ванны с морской солью. Обожаю ванны с морской солью. И если мы не имеем возможности быть возле моря, к сожалению, да, я очень страдаю за морем, то в таком случае соль как источник минеральных веществ, только нужно быть очень аккуратным в дозе, вот главная доза, не передозировать. То есть это должна быть такая слабо водичка, не нужна, Почему? Потому что все равно эта морская соль не совсем та, и состав воды не совсем тот, потому что, вот смотрите, мы говорим о эксклюзивности э, мертвого моря, но ведь мертвое море – это же не только соль, мы же это прекрасно понимаем. Это такой, э, знаете, как глицериновый состав, то есть там есть глицерин, э, и поэтому я бы добавила еще э, капельки, возможно, каких-то жиров, масел эфирных в такую водичку, она тогда будет для вас более полезной, и она не так будет ранить вашу кожу, пересушивать ее». И после такой ванны обязательно нужно э, обмыться вот такой пресной водичкой, обязательно э, использовать кремы, потому что, ну, с одной стороны хорошо, а с другой стороны нужно очень-очень аккуратно. Вот магниевые ванны с английской солью заменить по воздействию морской воды. Вы знаете, я здесь не очень буду сильна, вот именно в магниевых ваннах, скажу лишь один такой пример, который для меня послужил уроком на всю жизнь. Вы знаете, радоновые вот тоже там ванны, вот разные там оздоровительные. Я бы очень аккуратно ко всему вообще этому относилась. Почему? Потому что самое лучшее это природное однозначно. А второе, понимаете, мы должны быть очень хорошими химиками, чтобы правильно вот эти растворы комбинировать, дозировать. Поэтому я бы была здесь аккуратна. Но это мое мнение, и все это делалось бы под присмотром все-таки квалифицированного персонала, а не самостоятельно, мы добавили щепотку того, того и так далее. Вот с травами полегче. Я вот очень рекомендую смягчать воду и принимать ванну с травами. Это хорошо забытый старый метод, причем такие травы, как ромашка, как... Любые так, вот наши такие украинские травы, они есть и в России, я думаю. Они же ведь очень здорово влияют на состояние нашей кожи, на состояние волос. Благодаря чему? Потому что в травах есть сера. А серост мягчает воду, поэтому вот я бы даже не так увлекалась солью и микроэлементами в какой-то мере, а лучше бы сделала вот такие, особенно для деток, особенно когда моем голову, заварить вот такой настой травы. И ополоснуть в конце, после того, как уже смыли шампунь, вот таким настоем трав. Поверьте, ваши волосы скажут вам спасибо, и ваша головка будет сиять здоровьем. Вот это бы я порекомендовала. Спасибо большое. Девочки, может, еще есть какие-то вопросы? Давайте пройдемся, что девчонки писали еще. Расскажите, пожалуйста, как самостоятельно добиться уровня. А, это мы проговорили. А, так, ага, Ну, тут таких вопросов больше как бы нет, но я на самом деле могу безгранично много говорить о воде о ее функциях. И еще хотела бы, знаете, сказать, мы много уделили времени мозгу, просто я боялась, чтобы не рассказать об этом, потому что мозг на сегодняшний день это самый такой орган, мы о нем мало вспоминаем, больше там в ребре где-то болит, спина болит, а вот почему-то о мозге мы говорим мало. А я бы сегодня в современном мире говорила наоборот больше, потому что состояние нашего зрения, слуха, то, как мы воспринимаем, информацию, это все-таки наш мозг, и поэтому его любимого нужно напоить. А, причем мозг, он, и вообще вода, она в мозге, она очень интересна, потому что это такой, знаете, самый исключительный орган. И для того, чтобы вода попала, она там сама проходит определенную фильтрацию, она очень чистая, она не допускает никаких вот вмешательств. И если мы не пьем, ну, если мы пьем плохую воду, то наш мозг просто отключается, потому что токсины действуют так, что мы можем просто или в обморок упасть, да, или вот какое-то такое может быть состояние, почему наш организм нас же и защищает. Поэтому это о мозге. Если мы говорим о печени, о работе желудочной железы, о, о работе ЖКХ, то есть желудочно-кишечного тракта, то здесь я бы обратила ваше внимание, почему вот есть традиция с утра пить воду, да, вот кто ее придумал, я, например, вот э, у меня моя коллега, она говорит, Ань, вот я выпиваю с утра воду, а мне плохо, я говорю, а расскажите, как вы пьете воду, ну вот казалось бы, да, вот простая такая практическая, она говорит, ты знаешь, я встаю и я пью холодную воду, и ей плохо, ей тяжело, и пьет она залпом. То есть, опять-таки, я повторюсь, что вы должны сами отрегулировать, как вы себя чувствуете. То есть, выпили маленький глоток сделали какие-то упражнения, то есть вот это проследите самостоятельно, у нас у каждого есть особенности, каш, среды желудочного сока, Мы, ферментная э, система у нас работает по-разному, поэтому здесь нужно быть к себе очень-очень аккуратным в этих вопросах и уделять э, большое значение именно вот этому режиму пития. А, кроме того желудок, дело в том, что пьем водичку для того, чтобы очистить, чтобы он вошел в тонус и был готов к работе. Поэтому в данном случае вода имеет свойство очистительное, подготовительное. И очень важно, чтобы, ну, есть много таких заболеваний, о которых просто не хочу сегодня говорить, которые, прежде всего, ЖКХ, это то, что связано с тем, что рацион обезвожен. Поэтому именно Работа ферментной системы, ферментной, она зависима от воды, и поэтому, если будет недостаточное количество, то есть и переваривание еды будет плохим, поэтому обязательно перед тем, как за полчаса до того, как вы будете кушать, пару глоточков воды тоже нужно делать. Во время еды нежелательно. И после окончания того, как вы трапезу закончили, ну, если очень хочется пить, можете, конечно же, организм регулирует сам пару глотков, но желательно, например, чай зеленый, до да, который вот и обладает антиоксидантными свойствами, все же употреблять как отдельно от основной трапезы. То есть тоже есть определенные такие моменты употребления воды. А, а как рассчитать, сколько вот, на массу тела, сколько мы должны в день выпивать воды? А, значит, ну, это, да, это дает нам скажем, опыт стран и подтверждение научное, 30 миллилитров на килограмм веса. То есть если вы весите 60 килограмм, то умножаем, 30 умножаем на 60, это 1800, да, 1800 миллилитров, это ваша норма. Но зависит от возраста. Дело в том, что деткам нужно пить больше потому что все органы у них нежненькие, они формируются, идут, такие, знаете, запускаются очень важные процессы там, поэтому употребление воды должно быть больше. Я вот сейчас работаю над школьным проектом и проектом для дошкольников. И была удивлена, что украинские нормы, которые говорят о том, сколько воды должен пить ребенок, там норма воды меньше, чем, например, у школьника, у дошкольника. Это абсолютно неправильно, и сейчас мы работаем над этим. Нет, малыш должен пить даже больше, нежели уже подросток. Это во-первых. Во-вторых, скажем, все зависит еще от физических нагрузок. И от региона, в котором вы живете. Например, мы понимаем, что Израиль это регион, где температура воздуха может подниматься достаточно высоко, плюс застой, может быть, да, такой вот ну, обдуваемость ветров в каких-то районах может быть недостаточным. Поэтому в данном регионе рекомендуется употреблять до 2,5 литров воды, то есть количество воды увеличивается, особенно в жаркий период. Если мы проживаем в более холодных странах или с таким климатом, как в Украине, в России, ну смотря тоже какой регион, да, мы же тоже понимаем, что разные области, то в таком случае вот эта норма вполне достаточная для поддержания работы всех органов, и для того, чтобы мы были работоспособными. Если же мы делаем физические упражнения, занимаемся интенсивно спортом, идем в горы, в походы, катаемся на велосипедах, то есть заставляем себя так прогнать, прокачать свое тело, в таком случае увеличение воды. Плюс еще, это никто об этом, наверное, не говорит, или говорит недостаточно громко, стрессы. Если у вас стресса... Такая стрессовая работа, вы много говорите, много уделяете, выделяете, выделяете эмоций, вот такой, знаете, работаете много с человеческим фактором. Здесь обязательно нужно увеличить количество воды, потому что это даст вам силу и даст вам энергию. Я рассказывала о том, как заставить себя пить воду, да, как это, ну какая должна быть методика, не забывайте о ней. Вот каждый раз визуализируйте водичку, вот она, вот она вот. Возле меня я сделаю глоток, я позабочусь о себе, а значит я позабочусь о близких. Ань, когда ты говоришь о, о, о двух литрах воды ну, примерно в день, это именно вода без, это не соки, не ни супы, ничего, именно чистая вода. Да, да, да, Ирочка, спасибо за вопрос, на напоминание. Ни в коем случае. Вот смотрите, как реагирует на воду наш кишечник, И очень интересно. Дело в том, что если вы даже пьете чай вот даже чай или кофе ⁇ это уже еда. Вот некоторые гастроэнтерологи говорят, да нет, ничего, возьмите вот зеленый чай, да, вот я на себе эксперименты провожу, вот просто зеленый чай. Дело в том, что зеленый чай ⁇ это экстрактивные вещества. К чему приводят экстрактивные вещества? они наоборот забирают воду из организма, и поэтому, если вы пьете кофе или чай, то потребление воды наоборот еще больше должно быть, потому что экстрактивные вещества забирают вот эту воду, ну так грубо говоря, если примитивно смотреть этот процесс. Поэтому ни в коем случае ни чай, ни кофе, даже без сахара не заменят вам воду, ни в коем случае. Кроме того, как усваивается вода? Дело в том, что когда мы делаем глоточек воды наши стеночки желудочка сразу ее пропускают и идет сразу же фактически возможность попадание в организм. Если же мы пьем чай или пьем кофе, или какой-то напиток, или кушаем первые блюда, да, допустим, которые содержат значительное количество жидкости, то в таком случае все равно сначала данные вещества перевариваются, они все равно проходят вот этот процесс, и все равно только потом вода поступает к органам, да, фильтруется и так далее. То есть еще раз подчеркиваю, никакие напитки никогда не заменят вам воду, но в данном случае вот эта грань вода с лимоном да, и компот, ну, казалось бы, вот разница, но разница есть, потому что если водичка с лимоном, это маленький кусочек, это просто изменение pH воды. Если это компот, то мы понимаем, что это концентрат сахаров, концентрат простых углеводов, даже вот любимый мной узвар или, грубо говоря, компот из сухофруктов, он очень полезен, там очень много калия, это вообще кладезь минеральных полезных веществ, но опять-таки он уже должен перевариться, усвоиться, то есть это более длительный процесс. Спасибо большое. Аня, как ты относишься к модным нынче кэроп, потом мачо, вот таким напитком? как? Расскажи очень вам. положительно, Ирочка, очень положительно. И я вам скажу почему. С одной стороны, существуют две теории нутрициологии. Одна говорит о том, что употреблять в пищу нужно только сезонные овощи, фрукты и те, которые выращены на той территории, на которой ты живешь. Почему? Потому что генетически мы растем вот в этой местности и эти продукты лучше перевариваются, адаптированы для нашего организма. Другая теория, мы сейчас придем к ответу на вопрос, другая теория наоборот говорит о том, что э, чем больше ассортимент и разнообразие фруктов, овощей, тем лучше и тропические фрукты э, следует употреблять, то есть это наоборот только улучшит химию нашего рациона благодаря обогащению витаминов С, там, фитонцидов, всевозможных фитонутриентов, которые помогают усваиванию витаминов то есть это очень здорово. Вот видишь две теории, да, вот одна теория, которая говорит о том, что только местная, только сезонная, другая теория говорит, нет, круглогодично, но ну, ничего страшного, например, сейчас в Израиле, ну, например, цитрусовые, да, они там выращены природно, без химии, они приходят, допустим, в Россию или в Украину, можно ли их кушать? Можно. Почему? Потому что там нет ни пестицидов, ни нитратов, они а выращены в природных условиях, Ну мы логически думаем, правильно верить? Но он не нам не властывый, то есть мы его не выращиваем на нашей территории, но тем не менее прекрасным источником витамина С он будет, и кто же будет его запрещать? То же самое мы можем эту дилемму отнести и ко всему другому, то есть как на меня, то важно это чтобы не было загрязнения самого продукта, как в воде, чтобы не было там, тяжелых металлов, да, загрязнений, так и в продуктах питания. Самое важное ⁇ химический состав, чтобы не было э, вот этих, э, э, дело в том, что чем вредны токсины, чем вредны нитраты и все остальное, они провоцируют онкологию, благодаря тому, что они, э, э, вот, э, свободные радикалы провоцируют их работу. Вот на это бы я обратила внимание. Можно мне, да? Я тут руку подняла. Да, мы так вас включили, поэтому. Угу. Э -э вот у меня я с молодежью все борюсь насчет того, что э не надо. а я газированную воду вы меня слышите да? да, да конечно конечно да. очень интересная тема действительно очень хороший ну, вопрос не спрашивает об этом а я считаю что это очень вредно и никак не могу молодежи доказать как им доказать Ну, во-первых вы не должны ничего доказывать ни в коем случае потому что это вызывает у вас стресс Думайте о себе прежде всего. Не надо доказывать. Нужно просто приводить аргументы. Правильно. Лучший способ убедить – это привести правильные аргументы, правильно его сказать, что у меня не всегда тоже получается по отношению к своим детям. Так вот. Действительно, газированная вода. Чем она опасна? Значит она опасна тем, что есть СО, да, то есть СО2, которая углекислый газ, который фактически э, обеззараживает данную воду, и почему вот газировку там в свое время ее нашли, стали использовать, не только потому, что она приятно лоскочит наши рецепторы, и такая вот вкусненькая, да, что-то такое классное, да, молодежь, да. обожает ее, но и потому, что она, э, ну, как бы обеззараживает э, удлиняет, да, я, извините, немножко по-украински начинаю, ну, лекции читаю на украинском языке, поэтому переформатирую сейчас. Дело в том, что она как бы дольше во хранения, но вы правы в чем? Ну, вот смотрите, какие источники газированной воды? Это не стакан, и это не автомат в советские времена, да, когда пили газировку, это бутылированная вода. И я уже вам говорила, насколько вредно вымывает э, вода из полиэтилена вот эти все токсические вещества. А вы представляете, если мы воду делаем еще более агрессивной, да, добавляем еще co 2 то есть это еще более вымывает эти токсины. Это одно, одно один аргумент. Второй аргумент, э, дело в том, что газированная вода, что делает, когда попадает? Почему я против всех сладких, всей дозировки, которая существует в виде пепсиколы, фанты и всего остального? Что она делает? Это прямой путь к язве, к эрозии, к воспалению желудка, а потом к хронике. Потому что вот мы представляем желудочек, да, вот стеночка, она же тоненькая, господи, она там тонюсенькая. Мы и так ее должны защищать, кушать маслицы, кушать овсяночку кераб кушать, потому что Кэроб тоже защищает это все. И таким образом, если вы едите еду кислую, да, любите там, маринованное что-то, оно раздражает, но оно не травмирует. То есть мы защищаем. Что происходит с газировкой? Это вообще это ужас, что происходит. Этот кухерец, да, этот шарик, он попадает сюда. И он, почему шампанское сразу бьет в голову? Да оно усваивается сразу, благодаря вот этим шариком, оно раскрывает эту клеточку и сразу впускает раствор в организм. И сразу от шампанского а, не очень хорошо. Кстати, шампанское почему все-таки сухое брюд лучше, чем полусладкое или сладкое, потому что, понимаете, еще и глюкоза вам там шкоды робить, <свят> вредит, поэтому брюд не зря он так дорого стоит, и он считается более таким приятным для женщин, он ведет к меньшему резкому опьянению и так далее, потому что еще раз говорю эту мысль, вот этот Газ раздвигает наши вот эти стеночки и моментально дает всасываться вот тому ну, плохому, что есть, это во-первых, а во-вторых раздражает, он становится, ну как похоже, вы взяли вот и покололи его, ну если образно вот говорить об этом, иголками, ну какая будет ваша рука, она будет болеть и ныть, но только желудок не имеет нервных окончаний, он вам об этом сразу не скажет. Он скажет вам на пятый-шестой раз, когда вы пьете эту воду, в виде калитов, в виде того, что у вас под ребром сразу болит, в виде того, что у вас скрючивает. У меня очень много студентов. Я вот сразу вижу, что стрессует ребенок, там, ну, студент, что он плохо себя чувствует на парах. Почему? И это связано с желудок, они скручиваются. И когда я начинаю спрашивать: а что же вы кушаете, как вы питаетесь, какую водичку вы пьете, вся, все питание? гамбургеры, быстрая еда, да еще с запиванием Кока-Колы, вы даже не представляете, какой это сумасшедший вред для детского организма. Ну хорошо это, если там один раз в неделю, да, или там пару раз в месяц сводили малыша в Макдональдс, но пожалели, дали ему там развлечений, каких-то эмоций, ничего, желудок справится, он залатает все эти бреши, все восстановится при условии, если каждый день вы все-таки определились Держивайтесь нормального рациона. Мне очень запомнился один известный российский актер, значит, который рассказывал, как он остался на неделю без жены. Ну вот жена уехала, понятно, что она кормила всю семью вкусным и полезным, но так случилось, что она сделала себе отпуск на неделю. И представьте, он говорит, нет, не на неделю, на две, ну, то есть на длительное. И он все, все эти две недели водил малышей в Макдональдс. И сам там же ел. Вот завтрак, обед, ужин у него был в Макдональдсе. И он сказал, вы знаете, сколько мы потом лечились после этого Макдональдса. То есть он настолько посадил свой желудок, травмировал детей, что потом жена приехала и подумала, наверное, о том, что так больше рисовать она не будет. И не зря женщины, которые вот так работают или есть необходимость, они забивают холодильник полезной едой, да, грубо говоря, домашней, для того, чтобы таким образом образом, как-то вот убрать вот риск походов в Макдональдс и быстрой еды, в том числе забиванием Кока-Колы. Поэтому, еще раз подчеркиваю, что в данном случае я бы рекомендовала вас убедить детей именно вот такими фактами, роликов известных людей, которых, возможно, они там прислушаются, возможно, вас они не слышат. Мои дети меня уже не слышат, у них уже сформированное свое мнение, они имеют на это право, я и не настаиваю. Я стараюсь воздействовать всячески привлекая грамотных людей, интересных, харизматичных, знаете, таких веселых, ну вот чтобы это не было лекцией, чтобы это было просто такая, знаешь, дружеская парада, да, вот по плечу, дружок, ну подумай, что ты делаешь с собой, и все, и все сработает. Простите, а как вы относитесь к кипяченой воде? К нельзя. Плохо очищается, так что нужно делать? Замечательный вопрос, потому что, знаете почему? Потому что вот он прям на поверхности лежит, да, ну что делать? Вот нет возможности купить хороший фильтр, да, нет возможности там кипячения. Единственное, что если все-таки вы кипятите воду с хлором, это плохо или используете... Нужно отстаивать. Поговорили. Да, да, вот мы не поговорили об очень важной проблеме, я вам благодарна за этот вопрос, вы направили мою мысль в том, а что мы готовим и на чем мы готовим, ну хорошо, фильтровать мы фильтруем. А супы на чем готовить, да? То есть это очень важно. Действительно, нужно отстаивать воду, уменьшая. То есть, мы должны сделать все. Но ну, вот такая ситуация: ну, вот одно, один источник хлорированная вода, да. Так что делать? Вот вы правы, отстаивать водичку. Использовать хлор, он же очень быстро улетучивается. Он 20, 20 минут и он улетучится. Да, да, то есть очень, очень замечательный совет, придерживаясь в том случае, если мы не можем действительно использовать фильтры и фильтрацию воды соглашусь, но кипятить опять-таки вот эту отстойную, то есть из-под крана готовить еду нельзя, или фильтрованную воду, еще раз подчеркиваю, ни одна современная квартира на сегодня не должна обходиться без вот этого, фильтри... без этой фильтрации, или же отстаивать эту водичку и только потом готовить на ней первые блюда, потому что хлор, я еще раз подчеркиваю, вот одна из причин, по которой говорят о том, что дети плохо учатся, плохое восприятие материала это то, что они пьют все-таки хлорированную воду, некачественную и так далее. Абсолютно соглашусь. Скажите, пожалуйста, а вот вы э, говорите, Мертвое море очень полезное. В Украине есть же Мертвое море. Конечно, Сиваш да, конечно. Счастливцева. Да. Просто, просто замечательный да. регион, и там особенность. И это... Розовое море, да, и да, розовое, море. Да. да, абсолютно, но состав воды другой, то есть каждый... Нет, источник, конечно, немножко отличается, да, но да. также держит, абсолютно также держит, читать газету спокойно можно. Ну, я вам скажу так, нужно искать положительное там, где ты живешь в данном моменте, и тогда все будет хорошо. Для нас главные положительные эмоции и поиск выхода из того положения, в котором мы есть, это все правильно. Поэтому я вас поддерживаю, действительно, есть Карпаты, есть вот, розовые лагуны, ну, Украина красива, конечно же. Как и Россия, как и любой регион, и вообще вся планета чудная. И наша задача в этой ситуации сохранить Израиль. Эту экологию. Израиль вообще замечательный. Но я не вижу ни одного кусочка нашей планеты, который бы был некрасив. Ну нет, природа совершенно, абсолютно. Она нам подарила вот уникальность своей красоты. И я считаю, что мы должны это сохранить, в том числе в борьбе с бутылированием, с пакетами. Это же страшно, просто страшно. Это трагедия, я считаю. И морские ресурсы, вода должны обновляться. Мы не затронули сегодня еще очень важную тему обновления водного ресурса и что для этого нужно делать. И меня очень впечатляет, когда в Израиле детки, вот, студенты, взрослые люди, они собирают вот эти мешки, они чистят этот песочек, они очень бережно к этому всему относятся. Эти же волонтерские инициативы сейчас есть по всему миру, и они радуют, это очень правильно, потому что мы же не в квартире живем, мы взаимодействуем со всем миром и зависим от этого мира, и если экология ухудшилась в одном регионе, обязательно это будет влияние на все регионы. Поэтому Чернобыль меня очень волнует, и, к сожалению, вот эта вся информация, которая сейчас проходит, она говорит о том, что еще 300-400 лет мы будем подвержены, к сожалению, последствиям. Но такие катастрофы мы же видим, тот же COVID, мы же все понимаем, что мытье рук, да, вода, это все те простые способы, которые были придуманы очень-очень давно, подмечены и мудро внедрены, как я говорю, вот генетические сказки, наши мифы, они все говорят о том, что мы каждый день должны просто выполнять элементарные правила. Элементарные, да. Мыть руки, принимать ванну, пить водичку, то есть готовить ну, то, что дала нам природа, и правильно, и все должно быть хорошо, и думать с хорошими мыслями. Эти привычки должны для нас быть каждый день, и говорят о том, что человек не, ну, талант дается нам э, э, Всевышним, да, но очень важно в каждом дне увидеть и использовать, делать. Вот делать, просто делать. Следить за окружающей средой, пить воду. Ну, вот, вот такие моменты. Спасибо за вопросы, очень дельные. Спасибо. Спасибо огромное, Анна, за то, что поделились своими знаниями, дали практические советы. Мы уже реализуем с прошлого вебинара часть советов, они входят в нашу жизнь, и надеюсь, что из этого вебинара каждый из нас вынесет то, что нужно, и возьмет себе на вооружение, чтобы стать здоровее, красивее, моложе, для того, чтобы учиться дальше и э, менять мир своими делами. Нам для, для всем для этого нужны силы и здоровье. Хочется поблагодарить еще Равину Олю и э, пожелать мира как Израилю, так и всем нашим странам. И, конечно же, здоровья. Оно всегда актуально. Спасибо, Аня, что дала нам советы, как это здоровье улучшить. Спасибо, девочки. Всем хорошего вечера. Спасибо Наш большое. Советы. Спасибо. Будьте спасибо. здоровы и до новых встреч. До новых встреч. До свидания. Теперь мы все знаем, что без воды и не туды и не суды, как возникнуть. Не туды и не суды. Это правда. Бронная, спасибо. Спасибо вам.